Итак, мои дорогие друзья с вами я Сказикит. сегодня я буду проходить карту по названием золотое яблоко ну, с, я не знаю здесь наверное что-то было а, да, жареное, вот это все <клёх> проходим на самом деле, ребят, если вы увидите, что я читерил это я не читерил, если честно это ну, с самого начала, в общем-то здесь был ну, многие мод поставили правила история. зачем нам вот это, создатели, это все не надо Карта создан для одного-двух игроков. Золотые самородки, ваши очки. Крафт разрешен. Угу. В конце карты вы должны будете скрафтить золотое яблоко. Предыстория. Однажды ночью вы поснулись от сраного звука. Посмотрев в окно, вы увидев ли лишнюю проглядную темноту. из-за <coughs> этой темноты донесся голос. Ха-ха, теперь ты в моем мире. Ты уж заметил, как я проукрасил твой дом. Как мне отсюда, <coughs> как мне отсюда выбраться? Спросишь ты. Очень легко. Просто достань мне одно золотое яблоко. Для этого ты должен пройти мои злы... злые головоломки. Хорошо, вообще без... П. А, блин. А нам это надо сломать, да? А, нам... Да чтоб тебя... А... Создатель-идиот! Зачем он сделал так -то? хотел на понять Так, для читера. Чего? Так, надеюсь, нам надо будет. Слушай сюда, читерская задница, ты, до... ты не должен был здесь находиться. Как ты уже заметил, в сундуке только мусор. Мы специально его сюда положили. А теперь перенеси свой вес на блок зеленой шерсти. Нажми на кнопку, чтобы почувствовать боль падения с высоты 20 боков. Если бы ты поступил честно и упал в первую лужку, то свое падение смягчило бы вода. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Значит, еще мы и читерская задница офигеть. Я офигела. Ой, не, не, да, вот так. Ой. Ну, вообще отлично. Так. Блин. Я выпускаю. ху ху, -ху, -ху. Так, так, так, вот так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, спал Пол. и т т т т вот так все можно идти о спасибо диалог номер один аха ты уж прости не одержался я люблю шутки особенно когда другие чувствуют боль от падения ладно неважно ты должен найти рычаг, чтобы выбраться отсюда но будь осторожен здесь есть ложный рычаг на который лучше не нажимать <гум> спасибо что предупредил черт твоими... ложный ложный рычаг да Говоришь? я отыщу рычаг и ты за меня не бойся я найду нормальный рычаг Так. Вот так. Вот так вот. Сказал найдурый человек. Спасибо. Диалог номер два. Ну вот, и моего второго испытаю. Для тебя паркур. Тут... Лишних слов не надо. Просто прыгай, все. Спасибо. Я знаю, что надо только прыгать. Так. Э, отдай. Блин, ничего. Использую таймсет. Хорошо, я использую таймсет. Который я не могу взять. он бы... Поехали. Поехали. Я сказал, поехали. Так. Так так так так так Куда нам там далеко да получается куда нам надо в общем приехать я просто так что я вот думаю нам туда надо наверно Так, поехали. Да ты мне мешаешь. А теперь мы будем no, no. просто думать. Да ё-моё. Тяжелая работа, конечно, не спорю. А вот <�зем> все. Лезем туда. Вот так вот. Все. Вот теперь все Теперь нам можно легко пройти. <смех> Надеюсь. <смех> э -э Что-то... <смех> Вы не подумали, что я буду поднимаюсь, так-то вообще. Задохнуться можно. Ну ладно. Странно спаун Нам надо туда, я так и знал, что нам надо туда. Так. Так. Так. Спасибо. Вот так. Так. Надо <клёжь> забираться обратно. Вообще фило. <клёжь> да уж. Это, <клёжь> я вам сказал, не из легких. Не из легкого. Но мы должны это рассилить. Во, вот здесь можно подниматься. Поднимаемся. вот теперь паркур Молодец, ты пошел паркур Жми. М -м -м. Жму. Телепортирован как будто бы. Беги, пока двери не закрылась. Так, только где две? Сначала. Фигово. Фигово. Пока что все фигово. А если с помощью вот этой фигни попробовать? Вот так вот. Вот так. Два слитка, отлично. Отключи нотные блоки. Так, отлично. Точка изражения, отлично. Диалог третий, отлично. Диалог. Молодец, хорошо попытался. Хотя у меня такое ощущение, что после паркура ты стал ненавидеть разработчиков карты. Но немного по... Больше, Ладно, неважно. Ты должен показать мне свою меткость и попасть из лука в мишень. И откроется дверь. Потом ты должен будешь найти рычаг и открыть дверь. Только, пожалуйста, не убивай моих животных. Я их истерзаю. Спасибо, что напомнил. Так, так, так. Авто говнюк. Хорошо, автор громник, слушай тебя. Самое первое правило не него мать блоки. И вещи, а это э, бабские поступки. Хорошо, вообще без п, браток. Нам это не надо, это нам уже не надо, да. Лук. Так, туда, да, надо. Так, почти. Почти. Почти. Почти. Вот так. Это он. вот так, так, пошли, пошли, пошли, давай. Ты мне не понравилась, ты мне жестоко не понравилась, и ты мне, и ты, и ты. Он сам, он сказал же, он же вроде разрешил, да, его мучить? <свёздит> Их мучить. Так, а, э, а, ладно, пусть. Эээ, это фигура. Он не работает от этого. Вот это да. А как нам теперь выбраться? Где рычаг твой не видел? Уааа! Ненавижу тебя. Простите, делать просто. Так, еще один слиток. Отлично. Делок четвертый, отлично. Так. Так, делок 4. <coughs> да ты очень меткий. Теперь я проверю. <coughs> Твой храбрость. Сохраняя спокойствие в самых горячей ситуациях. Но как ты уже понял, ты должен пройти все, все озеро из по извилистому мостику. Ой, ой не не хочу. Вот я... Ангуз. Какие зелья? Зелья стремительности, огнестойкость и восстановление. Офигеть. о, -о, -о, -о, -о. Это фигула. Не зелья огнестойкость? <mister tumors> а, нет, вс, окей. Okay. ой ой ой ой Чтоб тебя побрало все. Я офигела, часу. Спаунпоинт. а так я понимаю конечно это вообще Су. легко пройти но, <кх> но до такой степени здесь да. просто много идти я вообще админа теперь не ножу создать такой теперь ему я... два я... Я... Я... Я... ох еху спаун пойнт что это пожаловать. такое фейерверку я... а? Вот так, вот так, вот так. Я похудел и прошел. Офигеть. Не спорю, отлично, отлично. Ура, ты прошел нашу карту. Мы тебя поздравляем. Поиск золотого, я боковая, в первую часть. Мы будем пост постоянно обновлять карту, добавлять новое, новое. Просьба указывать нам наши ошибки в, в комментах. И мы их обязательно исправим. Скрафьте яблок. яблоко. Спасибо, блин. Твою дивизию. Спасибо. Часло, спасибо. Ради этого говна я ходил. Я все своим носом испробовал. Что вот так Это создатели создателей идиоты? Посмотрим, что они могут. Салют У меня и так уже салют работает. Где? Где? А, вот там. Азатели говнюки. Так, говнюк. И говнюк. Ну что ж, мои дорогие друзья, нам пора прощаться. С вами был я, Скайзакит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока!